ВКС РФ потребуется несколько секунд на нейтрализацию американских невидимок Би-2. Лучший бомбардировщик ВВС США Би-2 не продержится и нескольких секунд в бою с авиацией России. Такая оценка была дана военными аналитиками из Китая. Соединенные Штаты гордятся своей военной авиацией и позиционируют ее как лучшую в мире. Считается, что американские самолеты оснащены по последнему слову техники и поэтому не имеют себе равных. К числу лучших относит и бомбардировщик-невидимку B-2, который является одним из самых дорогих за всю историю авиастроения. По мнению китайских экспертов, B-2 является действительно хорошим самолетом, но не лучшим. Американский V-2 был принят на вооружение в 1988 году. Это единственный в мире стратегический бомбардировщик, оснащенный технологией Стелс. Он обладает очень низкой видимостью для радаров и может проходить сквозь плотную систему ПВО противника. Этих характеристик было достаточно для США, чтобы убедить весь мир восхищаться этим самолетом, рассказали военные аналитики из КНР, в Китае считают, что конкуренцию Би-2 может навязать лишь один самолет — российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Эта боевая машина хоть и не оснащена технологией Стелс но имеет в своем активе массу других козырей. Ту-160 имеет максимальную взлетную массу 275 тонн и является крупнейшим в мире стратегическим бомбардировщиком. Самолет оснащен двумя высокопроизводительными двигателями к 32 которые позволяют ему развивать скорость более двух единиц Маха. Это в два раза быстрее показателей Би-2. Российский самолет обладает впечатляющими характеристиками, высказали мнение авторы NetEye. В Китае полагают, что Ту-160 будет иметь существенный перевес в бою с восхитившим мир Би-2. Последний обладает лишь одним существенным преимуществом — незаметностью. Если ВКСРФ раскроет местоположение американского самолета, то «Белому лебедю», который, как известно, получит на вооружение ракеты класса «Воздух-воздух», потребуется всего несколько секунд на его уничтожение. Что еще хуже для США, Россия ведет разработку совершенно нового бомбардировщика ПАГДА, он получит не только козыри своего предшественника, скорость, мощное вооружение, но и будет невидим для радаров. В итоге если Битва вступит в схватку с российской авиацией, то ее итог будет печален для ВВС США. Лучший американский бомбардировщик будет нейтрализован РФ всего за несколько секунд.